Короче, О. Все, закрываемся? все. Солнышко нема. Солнышко не хочет нам сегодня помочь. Я вышел, думал, сразу же туча. Сразу же. Сразу же настроение не очень. Обещали, то. солнышко. Так. Опа. да да да задней скорости нет так так так так суббота суббота суббота а у нас тут а почта почта почта так ну что поехали У нас сегодня такая небольшая субботнешняя, утренняя фотосессия. Опа. Человек остановился прямо в кадре. Так, ну ладно. Но это не страшно. Так, я сейчас здесь развернусь. Сейчас здесь развернусь. фотографа оставим ссылочку как обычно прикрепим в комментариях как положено блин где солнышко обещали что солнышко что такое что такое мое мое солнышко но намного ярче фотографии у меня солнышко есть оригинальные люблю фотографии которые не переработанный фотошопом то есть такие такие нормальные лучше конечно вот так вот хорошая камера хороший объектив фотограф все это должно совпадать так и теперь вот здесь вот так вот остановлюсь. здесь чуть-чуть так вот ну, таких пару кадров она всегда так пока ты в движении чтобы такой был размытый чуть-чуть фон надо туда сюда поездить размытым фоном прям вообще мне нравится вот как вот м -м -м. так -с. так -с. ну тучки блин есть надеюсь конечно дождя не будет как на последней неделе мы поехали в диссельдорф в принципе, должно уже видео лежать в интернете. Там попали мы чуть-чуть в дождь с ребятами, с байкерами. Но это не страшно, потому что вместе мы с Мы ехали на благое дело, демонстрация, все дела. Это было круто. Единственное, чуть не получилось у нас со звуком. Вообще как-то не очень. Так. Ну-ка, что там такое? Что? Узлова. Когда мимо проезжал размыто выложу фон, но сразу можно и посмотреть. Вот тут, Я что, ну, но ну, вижу. Во. Я что-то переживаю то, что тучи не так этот ярко будет, не? Нормально? Я могу даже автоматику сделать, тогда будет слишком много. Не, много не надо. Нет. Более или менее, чересчур, когда я как-то уже последний раз делал, тогда, когда в лесу, помнишь, делали? то что там именно вот эти, когда вот эти деревья такие мутненькие были, вот это вот прям. Ну-ка, фото ружьё да летит блин не ну, знаю в кадр видно будет нет но с вот этим вот видно будет точно что-нибудь получится видно ну-ка еще ближе есть сидит там наверное курит на здесь местного Местного автопрома, Также вот месяц назад упал же в Бломберге, знаешь? В Ломберге же месяц назад упал такой, Мал маленький. Ну, он летит. Не, прикольно, конечно, было так. <с> ну да, еще раз он пошел по второму кругу, смотри. Вот уж очень бывает не на земле, еще и вон. В небе. Вон там где-то вон. Не знаю, видно будет, нет. Наверное, нет. Где-то вон. Мелкий. Он еще к тучкам поближе. Он, наверное, к тучкам полетел, чтобы это его дождем помыло. Дря. А? Здорово, ему прям понравилось по кайфу. Ну давай там еще, наверное, сбоку, заеду, сдание. И нормально Маленький апдейт. Так. Так, сейчас попробуем здесь. Заедем. И развернемся там. Прикольные такие сценки. Уже как-то делал. Главное, чтобы никто не выделывался, а то бывают такие хузиева, потому что в основном все частное, если кто-нибудь видит, начинают ныть. Вторая камера почему-то стояла вчера на зарядке не хочет. Я надеюсь, она сейчас зарядится. Так, надо сейчас опустить. Так, пару Все. Начальник сказал, нормально. Ему видней. Ну, лучше несколько мнений. Так что нормально будет. Так. Что